подождите я тоже еду на разведку что тут ой да тут спать можно целая гостиница красотень какая агротуризм это называется агротуризм. агротуризм агро развивает они агротуризм фирма такая отленская